Так, ребят, ну вот в работе очередная машинка у нас это Mazda. Мазда. Мазда. Вот такие вот запердончики, вот такие мягкие. Не видно сейчас это. Ну, короче, все печально. Здесь. я ту сторону разобрал уже начал ее дербанить сейчас не думал снимать, но потом думаю ладно, сниму ситуация такая, что здесь она вся жопа в ней приключилась это я уже срезал сейчас покажу здесь вот тоже Ой. вот арка там сейчас снизу покажу сниму здесь вот здесь вот кудесники делали это просто сейчас наверное подсвечу покажу я не знаю чем они тут варили это просто жопа вот я срезал тут уже это зачистил вот и здесь вот предстоит тоже вот что-то лепить. Вот. Тут я даже не знаю. Вон. Видите, что там они. Чем они варили? Я просто. Ну, варили, я понял, чем. Полуавтоматом. Только не знаю чего. Ну, я пришел к виду, что они либо не зачищали, либо ток маленький давали. Вот такие вот сируны. Везде по всей. Вот. Там. Тут вот. Вот. но это я не буду ничего делать, я зачищу, проварю, а вот здесь вот, вот эту вот часть придется зачищать, тоже ладку ложить. Вот. Здесь такая ситуация тоже, я ее делал, сейчас покажу. Вот. Здесь вот такого плана я вот выгибаю под все эти ребра это вот так вот стараюсь не листом ложить целиковым а делаю как вот вся эта канитель как положено так и это здесь вот с торца тоже тут все сгнило прогнило я про это проделал Ой. здесь вот кусок лонжерона сгнил здесь тоже тут она по всей идет я ее менял вот я его сделал смотрите с той стороны неудобно там трубки идут топливные все там их никак внутри снизу я имею с еще мне пришлось я вот здесь вот накладывал вот так это металл полторашку да я его варил здесь все сделал эту эту сторону приварил здесь сейчас здесь соответственно закрывать будут целиковый лист я уже его вырезал вот этот вот лист еще раз говорит полтора пол, полтора сейчас подгонять буду здесь, как вот так так его это все соответственно закрывать зашивать здесь вот это вот часть тоже дырку эту все заделать вот а снизу сейчас покажу что получилось у нас Ой. вот снизу тоже вот это вот все наделаем здесь соответственно вот здесь все сейчас это подбиваться будет вот это вот проваливаться вот трубки видите я вам говорю они прям вплотную идут там. Здесь соответственно вот это вот тоже проваривать. Как вот здесь прихватил, здесь, здесь, здесь. Ну и соответственно эти бортики это все туда. Вот так вот. Все по дну проваривается. Вот. Ну и соответственно потом все мажутся герметиком все эти шуры обрабатываем грунтовкой всем и все в таком роде вот так что сейчас потом порог примерим а порог клиент просто выгнул сам из-за нержавейки сейчас покажу вот вот он это нержавейка он самого выгибал вот, пришлось срезать, почему Ну, короче, он выгнал, как обычно, не такие заводские идут там с выгибами, загибами, а там у него еще идет сзади на сужение порог И придется здесь нам что-то колдовать и подгонять его подарку, чтобы зазоры все это было нормально. вот Ну как сейчас соберу вот эти все склею перед сваркой. Ну и соответственно это как я говорил грунтом вот таким для сварки соответственно я все, все вот это вот обрабатываем здесь вот я не делаю как-то я делаю вот пластину отрезал здесь пластину приварил и потом вот так вот эту арку с рем, ремкомплект, всю ее вот так вот обвариваешь и потом, да, тут минимальное количество шпаклевки получится. Ну, я покажу, как приварю вот эту вот часть всю, все это кольцо, весь сегмент. И я тогда покажу, как это будет. Просто некоторые валят либо туда нахлест либо туда засовывают, засовывают под низ это. Ну, здесь опять перепад вот такой получается. А здесь получится вот так она будет лежать и плоскость будет почти иде идеальная вот здесь вот только останется там вот этот шов заложить который вот будет ну в общем покажу как прихвачу я покажу так ребят вот загрунтовали грунтовочки перед тем как ложить все это ну и соответственно здесь тоже все грунтом покрыли вот это здесь вот все прежде чем чем варить все покрываем грунтом этим цинкарем для сварки ну и здесь я просто это покрыл уже чтобы старые кто делал там ничего не было ну и соответственно здесь все вот. тут, тут тоже все цинкарем проделали вот, прежде чем ложить пороги, это, ну и соответственно вот эту часть тоже снутри снутри всю цинкарем чтобы она там не мела, а дальше тут уже здесь, соответственно, пока еще ничего не делали это будет вот так вот накладываться, ну когда я это наложу, я Покажу, когда порог соединим и и вот этот кусок арки вот. так что как-то так пока так ребят, ну вот такая картина нарисовывается у нас а, блять, лампа порог прихватили сверху снизу лампа замкнула началось ну здесь соответственно прихватили сейчас зачистим здесь вот у нас геморрой, как я говорил, с крылом пришлось вот делать вот такую вот да что ты хрень обрезать порог делать вот такую ступеньку и сейчас будем со второй половины под крыло которое идет вот сюда вот приваривать и запихивать это чтобы крыло как я говорил чтобы оно с порогом шло потому что порог самодельный вот. ну и тут обварили тут как я уже показывал но полезли дальше на стойку и здесь Вот такая хрень образовалась. Я ее начал откручивать, она не откручивается вместе с этим. Сейчас придется сложить латку. Тоже вот сюда. Еще одна засада. Ну, сейчас открутим, зачистим, обварим. Так, ребят, ну вот заделали дыру ну, вот сейчас будем настиг шовным герметиком уже начал закладывать какие-то части вот здесь тоже стойка была пришлось ложить латку под стойки и здесь вот внутри с герметиком все собираем и отдаем маляр будет тут у нас шпаклевать, я ему зачистил сейчас шпаклевка будет ложиться здесь выравниваться и он уже будет красить а здесь сейчас я вот начал уже проходить шовным герметиком здесь вот тоже эти все там части последних штрих как говорится герметиком покрываем и отдаем маляру как-то так